Дорогие коллеги, участники самого дружного и позитивного интернет-проекта Бизнес Биоси. Поздравляю вас с наступающим 2018 годом. 2017 год принес на всем огромное количество новых впечатлений, новых событий, основным из которых является, конечно же, создание нашего проекта. Каждый из нас присоединился к компании BSC в 2017 году и при активной работе получил свои результаты. У кого-то эти результаты более скромные, у кого-то очень серьезные результаты, но однако же мы все имеем свой результат, и это стимулирует нас идти дальше. Я желаю в 2018 году каждому из вас достичь новых званий, новых квалификаций, получить новые чеки. Я желаю, чтобы у вас был активный, стремительный рост. И, конечно же, в первую очередь я желаю вам мирного неба над головой. Я желаю здоровья вам, вашим близким, вашим деткам, вашим любимым, вашим родителям. Я желаю, чтобы ваш дом был полной чаши. Я желаю вам гармонии в ваших взаимоотношениях. Пускай новый 2018 год принесет только радость, любовь и счастье. С наступающим 2018 годом! Дорогие друзья, коллеги! партнеры международного интернет-проекта «Бизнес Биосинь». В преддверии 2018 года хочу выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы выбрали именно наш проект и именно нашу команду. Наша команда за это время действительно стала международной, и она является одной из самых быстро растущих команд компании «Биосинь». Я хочу пожелать вам, вашим семьям, вашим деткам, вашим родным и близким, конечно же, самого-самого крепкого здоровья. Я хочу, чтобы в вашем доме царило взаимопонимание, любовь и счастье. Пусть ваши родные и близкие поддерживают вас во всех ваших начинаниях. Пусть 2018 год принесет вам терпение, терпение и еще раз терпение чтобы вы шли к намеченной цели, не обращая ни на какие препятствия, пусть маленькими, но твердыми и уверенными шажками. Я желаю вам, вашим близким, только любви, только счастья, только мира и добра. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым счастьем! Ребята, всем привет дорогие уважаемые коллеги хочу поздравить вас с наступающим новым годом конечно же буду желать вам всего самого хорошего но прежде чем желать хорошего в новом году хочу сказать чтобы вы отпустили все самое плохое в старом году оставьте оставьте свою нерешительность оставьте свою несмелость оставьте свое неверие в себя пусть этот старый уходящий год оставит это с собой но ну, а в новый год я хочу чтобы вы шагали смело смело шли к своим целям ничего не боялись, и я уверена, что тогда судьба отблагодарит вас за смелость, за вашу решительность, и вы достигнете всех тех высот, которые хотите сами достигнуть. Конечно же, я хочу пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, счастье, гармония, чтобы вы были любимы, и вас любили, и вы любили, чтобы дети ваши были, конечно же, здоровы, в общем, ничто, чтобы не помешало к вашему счастью, к вашему успеху в следующем году, чтобы собачка подготовила вам всего самого хорошего, чтобы она подготовила вам радостные события и как можно больше, все загаданное, чтобы она вам исполнила. Ну и, конечно же, собачка – это добро. Собачка не любит злых людей, поэтому, я думаю, в нашей команде все добрые и отзывчивые, и сплоченные. И поэтому, ну, просто успех неминуем. вашу команду будут приходить такие же люди, добрые, отзывчивые, с открытыми сердцами. И тем самым, конечно же, соберется дружная, сплоченная команда, большая команда, команда успеха. Я вас люблю, я вас целую. С Новым Годом! Пока-пока! Дорогая и любимая команда интернет-проекта «Бизнес Биоси», от всей души хочу поздравить вас с наступающим 2018 годом. За минувший 2017 год у нас сложилась действительно очень дружная, активная, сплоченная, позитивная и креативная команда. Мы добились многих результатов все вместе, осуществили много своих целей. И я хочу пожелать вам в наступающем 2018 году новых идей, новых путей реализации этих идей, новых креативных планов и достижения новых уровней. Хочу пожелать вам мира и добра, гармонии в вашей семье, хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы цели, которые вы наметите на будущий год, обязательно осуществились. И чтобы ваше звание минимально в 2018 году было «Бриллиантовый директор». С наступающим новым 2018 бриллиантовым годом! Всех люблю и целую! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом. И хотим пожелать вам ровной, благополучной дороги к успеху. Четких целей и перспективных планов. Неугасаемых сил и дружбы в коллективе. Пусть старый год вспоминается с улыбкой. А грядущий год пусть принесет каждому из нас множество приятных моментов. Подарит вам новые, блестящие идеи и поможет поплатить их в жизнь. Пусть трудности встречаются редко. А жизнь идет удачно и легко. Мы желаем вам профессионального роста, оптимизма и веры в себя. И желаем, чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно. И пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. И, конечно, желаем вам простого человеческого счастья. Поздравляем вас, дорогие! С, С Новым, Новым Годом! годом!